здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала с вами астролог марина скади подписывайтесь на мой канал если зашли впервые чтобы больше знать об астрологических событиях сегодня поговорим о том какую астрологическую погоду нам приготовила вселенная в период с 20 по 26 сентября неделя насыщена астрологическими событиями полнолуние осеннее равноденствие меркурий 26 сентября становится стационарным с поворотом в ретроградное движение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 Далее по дням недели. 20 сентября, в понедельник. Растущая луна в рыбах. Меркурий в гармоничном аспекте с ретро-юпитером. Это день призыва, связан с использованием источников информации. Один из лучших дней в сентябре, когда можно разобраться во всем. Воспользуйтесь потенциалом этого дня, если нужно с кем-то договориться, решить вопросы с документами, финансами партнерскими взаимоотношениями, особенно с иностранцами. Луна в соединении с ретро-Нептуном и гармоничном аспекте с ретро-Плутоном. Это аспекты экстрасенсорных способностей, и они помогают проявить свой потенциал в этой сфере. Для многих людей важен внутренний мир в этот день, обращает внимание на состояние другого человека. Многих интересует психология и духовное развитие. Усиливается интуиция, воображение и творческий потенциал. Дети нуждаются в повышенной заботе и внимании со стороны взрослых, так как становятся ранимыми и чувствительными, а настроение отличается неустойчивостью. Улучшить самочувствие помогут приятные водные процедуры и расслабляющая музыка. Для большинства людей это день эмоционального возрождения. 21 сентября во вторник в 2:55 по киевскому времени полнолуние в рыбах мистическое время позволяющее заглянуть в глубины души есть подробное видео о полнолунии посмотрите пожалуйста ссылка в закрепленном комментарии это полнолуние очень важное так как оно происходит накануне осеннего равноденствия которое произойдет 22 сентября в 2221 по киевскому времени для многих это станет переломным моментом приходит осознание что по старому больше нельзя луна переходит в знак овна в 613 с этого момента будет легче решиться сделать шаг к новой жизни большинство людей постоянно живут мечтой они были бы не прочь поменять работу открыть собственное дело или освоить новую профессию однако чаще всего эти планы так никогда и не осуществляются потому что страшно начать так вот вселенная 21 и 22 сентября предоставляет всем нам прекрасные возможности это очень сильные дни в принципе как и вся третья декада сентября рекомендую также посмотреть мое видео об осеннем равноденствии найдете ценные подсказки и тогда ваша мечта станет реальностью. Посмотрите, пожалуйста, ссылка в закрепленном комментарии. 21 и 22 сентября ⁇ это время рассвета природной мужественности и женственности. Легче наладить личную сферу взаимоотношений. 22 сентября в среду 22-21 по киевскому времени Солнце пересекает кардинальную точку и входит в знак Весы. То есть наступает осеннее равноденствие. Это день силы. С этого момента начинается астрономическая осень. Пора подводить итоги. В этот день можно испытать состояние, в которых достигается гармония между духом и телом. Меркурий в Меркурии квадратуре с ретро-плутоном. Могут возникать тревожные мысли. Люди чувствуют, что что-то обязательно поменяется что произойдут кардинальные перемены в наиболее волнующих жизненных сферах. От этого мозг усиленно работает, порой сложно справляться с потоком мыслей, информации, обилием контактов и разговоров. Люди устали, хотят спокойствия. Но это кульминация многих жизненных событий. Обязательно произойдут трансформации и Каждый человек может управлять этими изменениями, направить энергетический поток в нужное русло. Луна убывающая продолжает двигаться по знаку Овна, придает храбрости. Люди готовы осмысленно и активно действовать, не обращая внимания на страх. Если вы определите для себя и поймете, что для вас является самым ценным, вы сможете решиться на конкретные действия. Не оглядывайтесь на кого-то, действуйте так, как чувствуете сами. Если вы решили действовать, то перестаньте обдумывать, что и как будет, просто делайте. В противном случае, бесконечно анализируя информацию, вы можете так и не решиться что-то поменять в жизни. 23 сентября в четверг убывающая луна вовне до 15.38 по киевскому времени, после чего приходит знак Тельца, где имеет статус экзальтации. Период Луны без курса с 5.03 утра до 15.38, Венера в оппозиции с ретро-ураном. Планеты генерируют мощные энергетические потоки, особенно чувствительно, к которым сфера личных взаимоотношений. Люди хотят любить страстно и безоглядно, разделяя мечты и стремления с партнером. И в то же время возникает сильная потребность в свободе и независимости, что приводит к двусмысленным ситуациям и проблемам при завязывании серьезных отношений. Неожиданные события, непредсказуемое поведение партнеров заставляет менять планы, что-то терять, от чего-то отказываться. В личных и деловых отношениях появляется много противоречий один неверный шаг неосторожное слово могут осложнить взаимоотношения к вечеру атмосфера становится намного спокойнее поэтому если в течение дня произошли неприятности есть шанс их исправить 24 сентября пятница убывающая луна в тельце соединяется с ретро ураном и строит оппозицию к венере взрывной день из-за неконтролируемых энергий он содержит в себе много неожиданностей. День связан с преобразованием женских энергий. А непроработанная женская энергия может проявляться как буйство, как непроизвольный выход. Результаты этого дня могут быть очень разными. На высшем уровне выход на ключ к идеальной любви. На низшем буйство и зависимости. Для энергетической коррекции будут полезны прозрачный аметист соколиный глаз цирконий для некоторых людей день тяжелый если они не желают бороться со своими низкими инстинктами падки на искушение и соблазны день подходит для работы со своими мрачными мыслями при этом развивая объективный взгляд на мир постарайтесь увидеть себя со стороны отказаться от иллюзий от низменных инстинктов Окружающая действительность этого дня является как бы зеркальным отражением внутренней сущности. Каждый человек заслуживает свое зеркало. Один кривое, другой ровное и чистое, третьему как будто в глаз попал зеркальный осколок, поэтому он видит все в искаженном образе. Поэтому зеркало показывает многим то, что каждый наработал в этот день необходимо отрешение от тщеславия и эгоизма в медицинском отношении следует обратить внимание на почки они в этот день ослабляются могут проявиться кожные болезни вскрыться тайные раны с любым диагнозом и лечением надо быть очень осторожными если что-то подобное случилось значит человек нарушил закон космической эволюции 25 сентября в субботу формируется большой воздушный тригон – ретро-Сатурн, Марс, черная Луна в близнецах. Поток ложной информации, абсурдных выводов, непроверенных данных создает внешнюю напряженную атмосферу. То, что сначала выглядит обнадеживающе, в результате может дать серьезные проблемы с правовыми органами и государственными структурами. Никаких серьезных решений не принимайте в этот день луна в тельце убывает в гармоничном аспекте с ретро нептуном но в напряжении с ретро юпитером период без курса с 16 18 до 3:36 следующего дня очень осторожными надо быть с новыми идеями веяниями скорее всего это будет искушение этот день для всех связан с астральным очищением то есть с нравственной чисткой души совести Полезно обдумать свои поступки, хотя бы мысленно признать свои ошибки, избавиться от чужих установок, от иллюзий. Полезно посидеть у костра, подумать о жизни, о своем предназначении. Взаимодействие со стихией огня и воздуха окажет благотворное влияние на общий психологический фон. Хороший день для чистки помещений. Можно зажечь свечу и обойтись с ней комнаты в своем жилище день также связан с творчеством с проявлением своей индивидуальности 26 сентября воскресенье убывающая луна в близнецах в соединении с восходящим узлом и черной луной в гармоничных аспектах с солнцем и марсом очень серьезный и интересный день время духовного преображения преодоление сомнений вознесения познания космического закона День равновесия между женским и мужским началом. Поэтому многие люди расположены к сотрудничеству и партнерству. Доброжелательное настроение и положительный жизненный настрой способствуют созданию устойчивого психологического состояния на весь период ретроградного Меркурия и планета стационарно в этот день, а с 27 сентября разворачивается и входит в фазу ретроградного движения. Что случается три раза в году и длится 21 день. В это время добавляются аспекты на внутренние, скрытые, задержанные, замедленные, искаженные реакции. В эти периоды требуется больше времени, затрат энергии и сил для решения вопросов и выполнения работ. Чаще возникают препятствия, меняются планы. Поэтому не рекомендуется начинать в периоды ретроградного Меркурия.